Скажи, пожалуйста, что ты сама понимаешь под словом «успех»? Используешь успех? ли ты это слово, да? что ты сама понимаешь? Мне говорят многие, я слышала, что «успех» — это типа от слова «успеть», что «успех» — это когда ты успеваешь то и то и то, но я так не думаю. Мне кажется, что «успех» — это именно а, то чувство внутри себя, когда ты следуешь своему сердцу, когда ты что-то делаешь, что-то хочешь делать, и ты это делаешь, а не смотришь на то, как тебя поймут, не поймут, как тебя оценят. Успех — это именно сделать что-то, чтобы мир был лучше после тебя, чем до тебя. Успех — это жить по совести, это любить людей, и отдавать что-то взамен. Ну, просто отдавать. Там. Мне кажется, что успех ⁇ это какое-то сугубо внутреннее чувство, и для каждого это своя какая-то классификация. Вот для меня это не все успеть. Для меня это не Рос-Ройс и дом на Рублевке. Это внутреннее состояние, когда ты живешь в гармонии, в счастье, и тебе не нужно подтверждение этому изменению. Большое